Компании банкротится и в принципе спрос на нефть очень сильно падает. Если показатели не подходят, да, то нужно изменить методику расчета. Самое вкусное для России это маржинальность. Какие сценарии будет реализовывать российское правительство? Сделки по ОПЕК не будет. То, что российское правительство или центробанк будет специально ронять курс рубля, в сегодняшнем видео разберем два сценария развития событий что будет, если все будет хорошо, и что будет, если все будет плохо, если коронавирус не пройдет, вакцину не найдут, в ОПЕК не договорятся, то есть как будут развиваться события, и на самом деле ответим на несколько очень важных вопросов, которые я вижу в комментариях. Будет ли дефолт, будет ли падение, резкое падение курса рубля, будет ли отказ от обязательств каких-то, и что вообще будет происходить, с простыми людьми в России, если будут реализоваться либо положительный сценарий, либо наоборот все будет плохо. Поэтому смотрите это видео очень внимательно до самого конца, ведь в конце я разберу 5 конкретных сценариев, что будет происходить и какие меры могут приниматься, начиная от печатания денег, дефолт выпуска долговых расписок и так далее для того, чтобы компенсировать дефицит бюджета, бюджета если он вдруг возникнет. Первый сценарий, самое интересное, что если все будет хорошо. На самом деле мы не привыкли в России к этому, но такое тоже возможно. Например, объявят о том, что нашли вакцину, и она пошла в серийного производства. Отсюда коронавирус пойдет на спад, и мы научимся наконец лечить, и нам не нужно будет закрывать границы, возобновиться транспортное сообщение начнут летать самолеты, и, самое важное, спрос э, на нефть начнет возвращаться, отсюда начнет возвращаться и стоимость нефти, и каким-то чудом смогут договориться в ОПЕК, потому что, ну, в принципе, сейчас э, даже Дональд Трамп написал в твоем твиттере, хотя он э, не имеет э, непосредственного отношения к ОПЕК, о том, что Саудовская Аравия и Владимир Владимирович Путин, почему-то он именно так написал, договорились о том, что будут снижать как-то, объем добычи нефти. Об этом мы тоже поговорим, потому что на самом деле в, в формировании бюджета и вообще во всей этой истории с нефтью важны два показателя, но мы почему-то думаем всегда про один. Первый показатель это цена на нефть, которую все абсолютно обсуждают. И второе это объем спроса, то есть сколько физически этой нефти будут покупать, а представьте, что ее будут покупать там, не 10 миллионов баррелей в сутки, а будут покупать 5 миллионов баррелей в сутки, что будет происходить в связи с этим? И на самом деле вот эти сценарии, они самые опасные, и как раз об этом а, мы поговорим далее. А, если все будет плохо, не нету, границы закрыты, самолеты не летают, машины не ездят, все сидят а, под ван, доходы населения падают, кругом череда дефолтов, Компании банкротится, и в принципе спрос на нефть очень сильно падает. Отсюда российский бюджет начинает испытывать практически дичайшие проблемы. Почему? Потому что 63% российского бюджета общего это федеральный бюджет и муниципальный бюджет, формируются из-за нефтегазовых доходов. Вот здесь будет пруф на экране: то, что на самом деле статистика Минфина она отличается от э, тех реальных доходов которые генерируют нефтегазовые компании, они включают налоги на прибыль, НДС и выплату дивидендов государства, еще какие-то другие э, отчисления. Поэтому э, для нас сейчас важно не определиться с методикой, как мы будем считать, как Минфин. Да? то есть, э, как это? Если показатели не подходят, да, то нужно изменить методику расчета. The... Тут на самом деле надо точно понимать то, что... Российский бюджет более чем наполовину сформирован из нефтегазовых доходов. Отсюда, если доля продажи нефти будет падать, если выручка от продажи нефти будет падать, нам будет очень сильно плохо. И прежде, чем мы перейдем непосредственно к математике, любишь математику? Естественно. Если любишь, ставь лайк, если не любишь, тоже ставь лайк, потому что она на самом деле будет достаточно простая и понятна даже школьнику. Итак, мы уже определились, что 63% расходов российского бюджета – это выручка от продажи нефти, от продажи нефти и немножко газа. Давайте будем честными, что там есть не только нет. Ну, это значительная сумма, которая, если не компенсировать, то наверняка возникнут проблемы политически, экономически, об этом дальше поговорим. Первое, второе, что нужно понимать, то, что если нефть стоит больше 40 долларов за баррель, срабатывает бюджетное правило, которое все излишки сгружает фонд национального благосостояния, и он копится, копится, копится, если нефть идет ниже 40 долларов за баррель, то они начинают, эти резервы начинают катиться. Почему? Потому что российский бюджет верстается, исходя из этой цифры. 40 долларов за баррель. Причем, смотри, здесь есть очень важное допущение, которое, если ты подумаешь, ты поймешь, что, что в этом кроется основная проблема. Потому что одно дело, ты продаешь 10 миллионов баррелей нефти по 40 долларов. Другое дело, ты продаешь 5 миллионов баррелей нефти по 40 долларов, и это выручка, которая будет отличаться ровно в два раза, и соответственно твой бюджет не получит в два раза, получит в два раза меньше доходов, поэтому мы точно понимаем то, что выручка от продажи нефти состоит из двух вещей, первая цена нефти, умноженная на объем ее продаж, это понятно. Теперь самое вкусное для России это маржинальность, то есть прибыль. Есть выручка в компании, есть прибыль. Да? Допустим, Россия это большая компания, которая торгует нефтью. Соответственно, у этой компании есть выручка, у этой компании есть прибыль. Прибыль равна выручка умножить на маржу. Причем по словам наука маржа на старых месторождениях нефти от 3 до 7 долларов за баррель то что в принципе беспокоиться не о чем на Но новых она доходит до 15-20 долларов за баррель что соответственно если подумать тоже достаточно очень хорошая конкурентная преимущество поэтому в данном случае Россия достаточно защищена, и самая главная проблема, с чем мы можем столкнуться, это сокращение спроса на нефть, поэтому если рассматривать самый негативный сценарий, а самый негативный сценарий, когда сделки по ОПЕК не будет, сокращать объем добычи мы не будем, нефть колеблется в районе 15 долларов за баррель, никто ее не потребляет, все границы закрыты, вакцины нет коронавирус повторно инициировал заражение, увеличил смертность и так далее. То есть целая куча проблем, которые мы будем надеяться, что не произойдет. Но давай посмотрим, какие сценарии будет реализовывать российское правительство. Потому что как только мы будем испытывать недостаток, дефицит бюджета, у нас возможно всего 5 вариантов, что конкретно будет делать российское правительство. И прямо сейчас мы их рассмотрим, а ты не забывай ставить лайк и подписаться, если ты впервые на канале Территория инвестирования. Потому что в предыдущих видео мы разбирали, во-первых, тему, что будет, если, а, когда ждать доллар по 200, поэтому если ты не видел, обязательно посмотри, я ссылку оставлю в описании. Кроме того, если ты еще не посещал наш марафон по созданию пассивного дохода, также будет внизу ссылка, потому что на нем мы показываем конкретное решение, как можно создавать источники дохода от инвестиций, которые будут хорошо чувствовать себя в кризис. Самое важное, что нужно запомнить, если ты инвестируешь в России, Покупай! ликвидные активы ниже рынка с денежным потоком вот эти семь фраз они могут составить твою инвестиционную стратегию естественно нужно создать подушку безопасности естественно валюта учета это доллары и так далее и так далее и так далее но самое основное это эти семь фраз я их обязательно добавлю тебе в комментариях для того чтобы ты мог распечатать и повторять их потому что каждая стратегия будет работать значительно лучше если ты будешь добавлять каждый из элементов из этих фраз еще раз покупай, это важная фраза, ликвидные активы ниже рынка с денежным потоком. Вот что у нас получилось и у тебя будет все хорошо. А теперь давай посмотрим самый вероятный сценарий, что будет делать Российская Федерация, если все же денег от продажи нефти будет не хватать для того, чтобы компенсировать расходы по бюджету. Мы на самом деле находимся в очень хорошей ситуации, мы как государство российское, а не как субъекты малого предпринимательства, которым сказали. Сначала вы оплачиваю неделю делаете, потом мы делаем 30 дней, за которые вы также будете платить, сохранять заработную плату, продолжать платить аренду, если вы вдруг не сильно пострадали от коронавируса, хотя еще непонятно, а как это на самом деле пострадать сильно или не сильно, если все закрыто и никто ничего не продает по факту, да, и продолжайте платить кредиты, потому что мы пока точно не определились, как это там давать кредитные каникулы. И самое главное, самое вкусное, ребята, во всех мерах поддержки звучат глаголы. Отложить, отсрочить и так далее. То есть нету ни одной фразы отменить или субсидировать. Отложить, отсрочить и все. Поэтому что мы можем сделать? Я уже никак не могу это комментировать. Малый и средний бизнес можешь только МСП. Да? Субъекты малого и среднего предпринимательства могут только отложить и отсрочить. А в комментариях напишите, что конкретно они могут отсрочить или отложить. Ну, На самом деле здесь видео не про это, а про то, что будет делать. Российское правительство, если денег на выплату бюджетникам будет не хватать. Первое, и самое очевидное, уронит курс рубля. Смотри, выручка в долларах, обязательства в рублях. Самое простое, если нам не хватает выручки в долларах, измени размер рубля. И причем это произойдет не обязательно по щелчку, то что Российское правительство или Центробанк будут специально ронять курс рубля. Может быть, стратегически это и выгодно, но по факту для того, чтобы быстро решить проблему, как аспирина, нужно просто изменить курс рубля и ну, валютный рынок он сам это сделает. То есть, если тебе не хватает там, 20% бюджета, просто изменяешь курс рубля на 20%, и все происходит быстрее, на все начинает хватать. Естественно, дорожают импортные товары, импортное сырье, оборудование. Если вдруг ты зависишь от чего-то импортного, твоя одежда электроника вдруг внезапно не производится в России, то, скорее всего, ты наверняка это почувствуешь в самое ближайшее время, но это наиболее вероятный сценарий. Второй классический инструмент, которым часто пользуется Российская Федерация, это ОФЗ, то есть просто занять денег на внешнем рынке, выпустить облигации федерального займа под фиксированный процесс для того, чтобы компенсировать недостаток бюджета. Слава Богу, мы можем это делать, потому что сейчас долг Российской Федерации по отношению к бюджету всего 19,5%, хотя многие говорят, что он не больше 10, но официальная статистика 2019 год, вот мы вам здесь тоже добавим, то что это 19,5%. Если сравнивать ужасную Америку, то в Америке это 110% ВВП. И кто-то продолжает печатать. У нас было видео 6 триллионов долларов. 6 триллионов долларов напечатали для того, чтобы помочь МСП американским, банкам, крупным компаниям, еще чему-то. Но мы на самом деле не можем себе позволить, потому что у нас э, поведение российских граждан, если вдруг внезапно напечатать большое количество денег, это, кстати, третий способ, что можно сделать, это просто напечатать дохрена бабл Вы что, с ума сошли, что ли? Так вот, если напечатать слишком много денег, что произойдет? Люди пойдут покупать недвижимость, сразу же пойдут менять на валюту, потому что, ну, российское население не дурак, в общем-то, да, и понимают, то, что если денег слишком много, скорее всего, цены вырастут и пойдут покупать валюту. Поэтому вместе с печатью большого количество денег для того, чтобы хоть как-то сдержать инфляцию, а это по-любому будет происходить в виде роста реальных цен, потому что большинство товаров мы импортируем. Мы продаем сырье и землю там, и меняем это на бусы запада. Да, Экономика бус. Знаете, когда остров купили за бусы у аборигенов, у нас примерно же самая ситуация происходит. Но такой сценарий тоже возможен, если вдруг мы начнем понимать, что обслуживание долга по облигациям, оно будет слишком дорого для бюджета, потому что по облигациям надо платить. И, соответственно, может произойти какой-нибудь такой сценарий в виде напечатания. Четвертое. Очень непопулярная мера. И, скорее всего, этого происходить не будет. Это просто снизить расходы бюджета. Смотри, мы продаем в долларах. Мы тратим в рублях, мы можем регулировать курс рубля, но есть еще одна из мер, это просто перестать много тратить. То есть сократить меры поддержки там какие-то, платить меньше там зарплаты бюджетникам, еще что-то. Но, как вы понимаете, Россия, это все-таки экономика России сильно зависит от политики, потому что, скорее всего, эту меру мы в принципе не увидим. Все будут продолжать тратить и будут постоянно хорошие, качественные салюты на дне города, поэтому не переживайте, дорогие граждане, салюты останутся. А, и водка в магазинах, это тоже. И, наконец, пятое, это дефолт, о чем многие говорят, не понимая, что это на самом деле такое. То есть дефолт это отказ платить по каким-либо обязательствам. Например, государство пускает облигации федерального займа и говорит, слушайте, не могу платить все. Короче, эти облигации я конвертирую, например, в что-то другое. Или, например, деньги, мы говорим, что вот были такие деньги, стали такие деньги. То есть это, ну, из, один из вариантов... Default. Поэтому, скорее всего, такой вариант мы не рассматриваем, потому что экономически Российская Федерация чувствует себя вполне себе неплохо. Во-первых, есть продажа нефти, во-вторых, есть продажа газа, и всегда наступает осень, а осенью газа нужно сильно больше, поэтому у нас есть откуда брать еще доходы, и в принципе, в России в этом плане все будет хорошо. Обидно то, что цены в магазинах вырастут, а. и самый главный вопрос, который меня на самом деле волнует достаточно сильно и гораздо больше сколько физически предприниматели малого и среднего бизнеса смогут дожить до момента, когда они, вынуж... когда они смогут открыть свои двери и начать получать выручку, потому что большинство домохозяйств, хорошее слово, большинство домохозяйств России не имеет резервов больше, чем на две недели. То есть всего 25% семей в России имеют резервы в своей семье для того, чтобы покупать самые необходимые продукты в течение двух недель, а потом все, а потом нужно где-то брать, а где брать, если все закрыто. А в Госдуме думают, совещаются, пожелаем успехов и самое главное здоровья, держитесь.